Итак, мы сейчас рассмотрим пример из э, задачника Александрова Потапова-Державина по сопромату. Вот этот пример у нас. Вы видите, значит, вот наш стержень. Да? Это пространственный стержень значит, под прямыми углами. Нам нужно определить внутренние силовые факторы в сечениях 1.1 и 2.2. Мы предполагаем, что это самые опасные для нас сечения. Поэтому что мы делаем? Мы применяем метод розы. Даем розу дважды. Сначала в сечение 1, потом в сечение 2. То есть рассекаем сначала мысленно в сечение один, Вот это сечение проведено. И нам оставлена только вот эта часть. Мы рассматриваем равновесие этой части. И рассекаем в сечении 2. Второй раз мы рассматриваем вот равновесие этой части. Что мы делаем? Заменяем действие отброшенной части значит, моментами. Внутренними силовыми факторами, силой и моментом. И то же самое делаем в этой части, то есть заменяем внутренние силовые факторы, отброшенную часть внутренними силовыми факторами, и решаем, что следующая часть: U, уравнение, уравнение. мы решаем уравнение равновесия. Вот это мы все делаем для сечения 1,1 и для сечения 2. 2. Вот здесь как показано в задачке. Ну давайте посмотрим, как это делается. Если делать это постепенно, а не смотреть вот на готовое решение. Пусть оно будет у вас перед глазами. Ну а мы попробуем решить его заново. Итак, вот у нас пример. То есть у нас дан брус. Значит, давайте сразу напишем оси X, Y и Z Чтобы не путать вас слишком сильно, я еще раз говорю Я бы, конечно, написал вот здесь, видите, оси Z но ну вот в сечение 1 То есть Давайте рассмотрим сначала саму задачку. Что нам дано? Нам дан вот такой брус Вот здесь он закреплен Вот здесь он по вертикали опускается вниз Идет сразу поворот направо это у нас А, это у нас, соответственно, 2А. И потом у нас уходит еще, значит, под 90 градусов, как я понимаю. То есть уходит еще на величину А. Еще одна вот такая консольная изогнутая какая-то балка. Это у нас АА, это у нас 2. Геометрия ее задана. Вот здесь она закреплена, как эти точки А, Б, С, Д обозначили. Ну, давайте мы также обозначим А, Б. Первая часть ломанной BC и CCD. И вот мы предполагаем, что вот здесь точки крепления и вот здесь будут самые большие нагрузки, поэтому это опасные сечения. Давайте мы вычислим в них, какие внутренние силовые факторы возникают. Тем более, у нас здесь приложена какая нагрузка. Ну, судя по всему, весом мы да вес пренебрегаем, но вот точки А у нас приложена внешняя сила. Какая? А здесь отдельно запишу. Значит, внешняя сила F и по вертикали вниз, а здесь, я так понимаю, вдоль бруса, вдоль этой части ломаной бруса, вдоль BC, действует сила 2 F. И все, да? Да, больше внешних сил нету. Итак, что мы делаем? Розу даем первый раз вот для этого сечения 1,1. 1 Как это будет выглядеть? повторюсь, я бы ввел вот систему координат и, ну, для общей системы, чтобы вы понимали, что здесь происходит, у нас конечно вот такая, давайте возьмем общую математическую, например, это ось x, это ось x, то есть это ось y и это ось z, то есть у нас вот этот брус по оси z лежит по вертикали вверх, этот брус по оси y, а этот брус по оси x, вот такая штука у нас. Но если мы будем рассматривать, например, розу вот здесь, давайте мы тут в первом сечении, да, вот здесь в точке С, соответственно, ну близко к точке С, на этой части бруса bc а не на СД, то у нас что будет? У нас вот здесь мы отбросили вот эту часть сечения, вот СД мы отбросили. Соответственно, здесь возникают какие-то... Система силы моментов Которую мы приводим к главной силе FC И главному моменту MC Здесь у нас остаются действующими Какая нагрузка F В точке А по вертикали вниз То есть вот в этой системе координат По оси Z вниз И здесь вот у нас 2F В точке B По оси Y вправо То есть А, B, то есть у нас сейчас уже в принципе задачка геометрия брус сам расположен в плоскости x y горизонтали скажем так а вот силы у нас уже не лежат в этой плоскости то есть это у нас уже выходит из этой плоскости она в параллельно оси z расположена а эти мы не знаем их направление но они тоже направлены абсолютно произвольно что же мы делаем мы раскладываем, я уже говорил об этом, вспомните, в одной, посмотрите предыдущие фрагменты, мы раскладываем значит, эти силы и моменты внутреннего силового фактора на 6 составляющих, то есть по осям. Каждый вектор раскладываем на 3 оси X, Y, Z. Но здесь мы используем каждый раз свою, видите, вот здесь ось Z, по традиции, поскольку вот этот последний участок бруса, ось Z направлена вдоль продольной оси бруса. То есть так и направим вот это ось z. То есть эта э, система координат уже не является этой системой. Координат. Можно, конечно, писать z' x' y', но я не буду лишний раз, а потом здесь уже это будет z2' x2' y2', то есть когда мы будем проводить второе сечение. Ну, я думаю, это все и так понятно, что мы сейчас переходим к другой системе координат. И вот здесь, э, у, обратите внимание, у Александрова, как я уже говорил, как во многих учебниках сопромата, используется э, левая а, тут левая используется правая система координат что я здесь кстати написал когда объяснял используется как раз таки здесь вот я написал неправильно это у нас правая система координат а это Левая. Ну, если будет время, я там потом в записи это исправлю, но все-таки. А математики чаще используют. Да, нет, все правильно. Это у нас левая система координат. Не, все правильно. Сам себя перепугал. Ну, давайте. Значит, а это у нас правая система координат. То есть вот здесь у нас используется левая система координат как у сопромати я бы конечно записал это все сразу просто чтобы применять математику спокойно правила математические я бы все это записал вот здесь как ось x и здесь как ось y чтобы мы потом не мучились долго с определениями чего да как Итак, вот этот метод соответственно что я делаю я записываю уравнение равновесия. Каким образом? Уравнение равновесия такие, я говорю: сумма всех внешних нагрузок, я их обозначил буквой P, так и оставим. Давайте плюс что Fc равно нулю и сумма всех внешних моментов плюс Mc равно нулю. Итак, здесь сумма всех внешних сил. Какие это у нас силы? Ну, проецируем их. То есть сумма проекций всех внешних сил на ось Х плюс Fc на ось Х равно нулю. То же самое у нас будет для оси Y и для оси Z. И здесь что? Сумма всех проекций всех моментов на ось Х плюс Mc на ось Х равно нулю. И то же самое для оси Y и Z. То есть вот таких 6, 6 уравнений получаем. Ну, это, повторяю, по традиции, все-таки будем не fcx писать, а n, соответственно, не fcy, а э, это, кстати говоря, нет, на x. Это будет у нас ось qx, -Q соответственно, это qy и n, они а не fz. И то же самое здесь, это будем писать m изгибающая, просто пишут mx, это m y, и здесь пишут m крутящая. Вот такие вот шесть уравнений мы здесь составляем. Вот они, собственно говоря, здесь и выписаны. Но мы этим займемся подробнее в следующем фрагменте.